Всем привет! Мы на канале Принцесски из Италии. И сегодня наконец настал день, когда мы узнаем, кто же из наших любимых подписчиков выиграл этот замечательный набор Play -Doh. Мы очень рады этому дню, потому что мы очень любим дарить подарки. И посмотрите, даже девочки, как нарядились по этому поводу кстати ребята поздравляем вас всех с первым сентября а значит с началом учебного года учитесь хорошо это очень важно и радуйте родителей вашими успехами ну что начнем Да. так ребята вот наш планшет на котором мы зашли на сайт randomizer который вы выберет случайным образом из всех наших комментариев комментарий победителя да! нам всего лишь надо Копировать ссылку от нашего видео, поставить ее на сайт и нажать. Ну что, удачи, наши любимые зрители. И начинаем. Да. Раз, да. два, три. три. Ух. Итак, победителем стала Вероничка, клубничка, маленькая. Вероничка, как тебя зовут? Простите. Вероничка, ты должна нам написать. В нашем инстаграме, где ты живешь, твой адрес в личном в личке, и мы пришлем тебе и жди этот, этот подарок. Мы очень-очень поздравляем тебя. К сожалению, подарок всего один. Мы бы, конечно, подарили его вам всем. Но конкурс есть конкурс, и поэтому не, вам ничего не остается, как оставаться с нами и следить за следующими видео, ведь это наверняка наш не последний конкурс, правда? Да, да! Удачи, ребята, вам в будущем. Всем пока. Мы Чао. вас любим, обнимаем и целуем. Да. И еще мы хотим передать привет нашей любимой подписчице Кротовой Алиночке, потому что она поломала ножку, и мы тебе желаем быстро выздороветь и быстрее снять гипс.